всем здравствуйте друзья с вами я просто багет и нас встречает такая красивый фенген я ее недавно купил и это мое первое видео про ДБД. и надеюсь вам понравится то что будет в этом видео я сыграю за выжившего и за маньяка поехали итак нас бросило в лобби с некоторыми людьми да игра уже началась я забыл по отношению к Возможно, кто-то все еще копит... Ой. Телефон уронил. Возможно, кто-то все еще копит очки хитрости для задания. Я уже всех выполнил. Остался один день до второго разрыва. обязательно жду. Переулок Ленкин, Хэттенфилд. Окей, нас он в карту Майкла. Я вот такая красивая на. Не... Ой, как там? Красивая... А, я любой е. Фомби. Ну да, у меня шикарный человек, который сразу же открывается, да, что я не могу. Вот тут. Фредди. Ну, да я не заметил наши криминары идет таймер фонарик хэллоуинский окей у нас нету обычного окей еще никто не получил хит активный. но походу хороший в попались потому что еще никого не ударили, но я уже пошел в сон. Будильником. Владельниками я сейчас не буду пользоваться. Эффект ослабления. Да где черту генератор? Это еще не мой. Опа. Диген? А, ну да, уже завели один ген, пока я тут херней страдал. У меня есть часики, я могу спустить Возможно, у него есть барбекю и чили. Если это так, то он должен прийти в мою сторону. Я сейчас пойду спасать, жаль, у него нету... А, его уже спасли. Нет, давай я не буду страдать в нее и заведу генератор. Пофиг то, что я могу получить хит. Нет, и получить небольшой хит, это все равно все же выше, чем... ...не чинить вообще генераторы. Опять поваление. О, Привет. Я. Наверное, я. Просто такого скэнера еще не видел. У меня где-то рядом. О, у него сковый был. Наш друг друг минус один потол. Я не идеальный мансер, так что надеяться на меня нет. Uh. Ууу! Все, варим. Гиппись, пока не буду включать, получил один раненый. Наверное, пойду спасать. А, уже пошли. Размен, окей. Но... А мне будет. Спасибо. Будет не пришлось тратить. У меня есть обрек души. Мне было бы идеально поднять его. Успеть поднять, точнее. Если, Фред... если фредди не поднимет О, все, он накопил все по фасту поднимаю его с оберегом души да не трогай она моя у меня берег души не знаю насколько ей по 10 это. или оберег души на метр по 10 на новостнику я без понятия где он Я понял. банк там. идут в противоположное направление. Например, сюда. А, я опять угу. Не фейковые полеты, а коровы уже. Да что ж ты будешь делать, а? И... Я не хотел этого. мне не страшно эти лужи бога гага фредди <coughs> конечно я потратил О, тут подвал тут почему я не услышал гибкость, гибкость пока не юзаем еще время не пришло сазин еще только три генератора осталось не самый идеальный проход. я очень много шепчу получите не страшно А, не успеваю. А, еще ей <свят> полет в сне оказался. Окей, два. Полета нету. все болит в кроли. Подстал? Ошибся. красное свечение не увидел и почему я подумал что он отстал от меня Стой, проснулся. судя по всему у него есть подключили уже 10 минут прошло Толика предложения козаюном. Спина выручена. Одна убегает от него. А один теперь этался в шкафу. Ну я давай. Спасибо на я. Вылечишь? Спасибо. Ой. За сурвами что-то не видно. Окей. Okay. Спасибо. Нус. А -а -а! Меня-то за что? <с> Я ж тебе <с> ничего не сделал, катабаза. Окей, okay, тут уже. У меня часики. Успеешь сбежать, молодец беги а ты не играешь с осколком Задержи на осколок надеюсь у тебя часть все еще действует а -а -а, я умру за этих людей не из-за этих а за этих я максимально постараюсь их прости. Я бы максимальный спас если бы я вообще забей на лечение. Я пойду Чиниген. Лечение подождет. Ну ты. Чиниген. И так на лечение очень много времени потратили. Все еще есть шанс. Ну да. Да, мне было лучше спасибо. За ней играть, да. Потерпи, я иду. А -а -ай! Как не вовремя сон зашел. Блин, у меня быстрого прохила нету. Ладно, хоть какой-то. Да, я давай, я надеюсь на тебя. То, что ты сможешь удержать стол Немножко напряженьки нанес с этого. было бы идеально если бы ты меня разбудила буди ну да почему я не прохилился потому что мне я рисковый пацан мне это не орешка ой мать твою вот это десант я конечно труп и заплатился за эту ошибку Зато я Я выполнил приказ. Окей, людей. Берег души воспользоваться причувствием, воспользоваться гибкость, воспользоваться часиками, воспользоваться только, конечно, кинет закончились ни вовремя, и она упала. Ааа! А это вообще херни страдает у нее была кошка железная воля. <плёк> фонарик садойди за что ты меня убил я же темп токсиком а, друг еще люк дура беги минус один. все их она фредди ничего не остается она во сне она не может раздевозить ловушки фредди может на одно место поставить просто несколько штук по периметру и узнать если она рядом с одним из ворот и стать на другие ворота да тут фредди вывел для него идеально минус 4 это была моя ошибка то, что я не чинил ген. Сейчас плюс минус усп... Одна трупика. Она уже была во второй фазе. Одну повешенную она... Лову вроде потерял ее. Она бежит вроде Манта не особо тафунган. Но почему-то мы все попались. skyrim, да skyrim. все и не выжить нужно было спасти свою подругу даже если бы ты умерла 20 минут 21 минута прошла по 21 минуте ради поймал свою последнюю жертву И убил его я ну я не особо ничего не сделал не потела рал каплю камо даже был вторым раунгом пошел так плохо сыграл я у него кошка была на голуке Я был прав, у него был барбекю. Ну да, альтриист. Неплохой альтриист такой. Ну ладно. Иду за маньяка. Посмотрим, что из этого выйдет. Я только недавно купил этого красавчика. Как бы можно сказать, кожаного лица. Ну и вчера сыграл одну катку за него. Вроде бы я максимально нубил, но вы оказались жопно горящими то что они чуть ли не сами лезли под мою пилу пока я там разбирался как управлять пилой даже один ни разу не был повешенным но наверное он э, хотел использовать самоспрыг и сам слился просто У -у -у, ошибочки пошли да и так о, как там, лобби нашлось. Нас встречает пожилой Дэвид со, с модными штанами, которые сейчас есть в разрывах. Кладетка Нэнси и Фэнга. У троих аптечка и у одной фонарик. Кстати, насчет моего билда. У меня барбекю, чили, перегрузка, бигель Франклина и чертики сайбаркерки. А эти просто по-рандому, просто посмотреть что. И пудник из выживших подношение неплохое. К сожалению, для вас. Вы все потеряете свои вещи. 3, 2, 1. Игра началась. Готовьтесь умирать. Наверное, большую часть я буду пилить. Если я не смогу пилить, то я буду пить. Гирлянда, мешочек с цветами. Для писки и. Подношение. Пудинг из выживших. Я сделал идеальный пудинг из них. Идеальнейший пудинг. Ладно, начнем. Детский сад Бэтхима 4. Спрингвуд. Кстати, вчера же я на этой же карте всех убивал. Одно из двух. Если выжившие будут очень... Очень нехорошими, то я никого не отпущу а если у них не будет шанса даже и выиграть намеков, даже выиграть я последнего отпущу да, только последнего Ой. какой епат ладно ищем сурвов Возможно, я зря сделал ту дырку. Кто То отверстие в стене. Нашел. Кидай. Нет, не кидал. А, и промазал. Окей. Прощай с фонариком. Токсик. Ну, хотя она не попсика. Просто прощайся с фонариком, девочка. Угу. Подумал то, что она ушла вниз. Справа. Окей. Это квадратка моя. Вижу. Фонариков нет у Один ген, один сорок. Окей, двое там. Один очень близко. Наглый Дэвид, а? Ку-ку, Дэвид. Ой. Ну, окей, он Что происходит, да? Нэнси? со спринта прощайся с... с пилкой чего ха ах ты аптечка забрала Ну оставь аптечку, моя аптечка. Я не понял, а где кладутка? слышал не пробил она не сможет зайти в дом добью кладетку а ну-ка ж да гениальному Что за деревянная звука? Нет, подвал не путь, дальний, дальний коп. Смотрим, где все. Один там. Окей, почему-то я тут выиграл, я выигрыш не на моей стороне был. Спринт! Два! Зашибись, две палетки рядом. Нет, я сломаю палетку. Ну смотри, дв две палетки прям вплотную друг к другу стоят. Что за фигня? вы не боитесь потерять свои предметы а? вижу <плес> нэнси я тебя еще не вешал слышу А, у него гибкость, окей. А, успел. Окей, почему-то в этой игре я выигрываю. А! ослепил с Окей, добью анти. Кладодку я вообще не хочу оставлять живых. Окей, второй ген пошел. Куку, -ку. ладно, она узнала. я потерял Где ты, Сучара, Иди сюда. Пощады тебя нету. Ха, светлячок. Слышу. Во-первых, перегрузка. Во-вторых, чертик. Хотя, во-первых, перегрузка, потом чертик должен быть. Ну ладно. Пусть спасает. Меня сейчас геники не интересуют больше. Хм. Странно, никто не заводится Два геника там, три геника тут. О, что? О, кладетка. Окей, возможно, я тут поиграю. Окей, перегрузка сработала. Они пошли к садику. А Давид тут. Окей, okay, подвал тоже тут. Нельси. Бубу на юнике император. Вижу. А ну отпусти, это моя аптечка. Кыш. Кыш, это моя аптечка. ахер то там. Иди сюда с база. Окей, зря. Ага. Кидай палетку. Окей, теперь я не буду совершать обшивок Прощайся с фонариком, сука. за эмоции такие но это гадина меня наслепило так что заслуживает такой смерти почему то я никого не увидел. Блин, такой огромный треугольник. Было они даже не чинили. Окей, надо следить. Все, послышу кого-то. Возможно, уходят и со скола. И они туннели, она просто сама под руку попала. <свескотворение> Я не буду ее поднимать, у нее возможно осколк. Тот факт то, что тут есть другие сорвы тоже не исключено. Но поднимать я не буду, я не хочу. За... О, люк. Слышу. Опа, вижу. я знаю где люк где она? у кладетки прошел осколок Здесь у него дэвид тут он сверху Не услышал его справа. <связывая> Ближайший тут податку подняли генетики неактивные окей двое там убивая квадратка она уже умирает хорошо что у меня есть барбекю, а то бы от мучился. <свист> бегу по Почему-то в этой игре я выиграл. Ахер-то там тебя, понимаешь, слышишь? почему-то именно человек с фонариком выжил они более-менее хорошие игроки были, были бы шепоты, были бы шикарно блин она успевает тут а еще и прохилилась. Блин, как забор то не, не круто воспользовался Не, она сбежит. У него, во-первых, самый хил был. Это черт, подери, где она. Нет, пинги не надо. Не самая идеальная шутка сейчас. Я не могу ее упустить. Только не снова. Да задрал! сущности. Все. Без мимента, без ничего. Без кемпинга. Даже они ворота не успеют открыть. А -ток -ток -ток -ток. Идеально. Жертву поднялся не максимально, никто не сбежал максимально. на я забыл с рубан поменять. 7608 тысяч. Идеально. 124 за матч. Просто идеально. М -м. Спринтер. Окей, самохилом была кладутка Она прожила дольше всех. Я убил Шеррил, у которого был лабиринт души. Спринтер. У них в команде у был спринтер и одна гибкость с адреналином. Я убил адреналина часики были в и и без понятия у кого. Это, возможно, фингвин, потому что я ее последний, предпоследний, точнее, и у Дэвида. Это, судя по всему, было активно, потому что они э, работали слаженно. Но! Но! Так как я был бы бубасиком, который только что учился играть за каннибала, еще и не был кемпером, их планы немножко разрушились, пошли по... <къем> да. И благодаря этому я выиграл. Они оставили, конечно, огромный треугольник, который они могли вдвоем, когда они оставались идеально вычинить. И особенно Дэвид мог вычинивать. Он слишком поторопился со спасением. Я услышал, как он бежал наверх спасать. Я его дыхание услышал. И он спалился этим. Он сглупил, побежав одновременно со мной в одном и том же направлении. Как будто он, он вообще не сидел за мной. Когда я играл за Ой, против Бубика, меня бесило то, что они подкемпили улезли такое. Но играть за Бубика это хорошо, если ты не кемпишься такое. Я не особо люблю кемпить, потому что я думал, очень много времени. И хоть какой-то эпик должен быть в игре за... Хоть любого мана Ладно. Не даже все перки просто приколы. Этими перками особо и пользуюсь. Ну, как перками. Подношениями, перками, улучшениями. Вах, красота какая токсичная. но вот как все красивые угли, а отношения то какие красивые ладно вот у меня все все убийцы которые мне меня есть остались всего лишь три убийцы красиво оформленно все такое я не играю за призрака не играю за охотника хочу научиться за деревенщина за нирсу хватит тут 40 уровень но я из за нее вообще не играл мне от нее нужны были несколько перков для рин хотя для всех манеков зов мистера был бы особенно за майкла окей okay. с вами был просто багет до новых встреч надеюсь вам понравится это видео у меня сейчас конечно почти что 9 от из выживших мне много кто остался да я клоун не покупал за как делся и купил за осколки поэтому тут какие тут у -у -у, престижный диет. Ну ладно до скорых встреч